друзья всем привет я не прячусь за чужими фотографиями я не скрываю своего лица я не предлагаю вам каких-то ключей активации каких-то ботов которые якобы помогают вам зарабатывать деньги мой способ заработка он честный это вовсе не лохотрон я вас очень прошу не выключать это видео досмотреть его все-таки до конца я думаю, что вы все-таки будете благодарны судьбе за то, что открыли для себя такую возможность зарабатывать себе на жизнь. Но для начала давайте с вами познакомимся. Меня зовут Светлана. В июле прошлого года, 2016, банк, в котором я работала, его лишили лицензии. Ну, соответственно, я осталась без денег на существование, без работы и начала искать все возможные способы заработка. В первую очередь в интернете, потому что давно хотелось работать дистанционно, сделать такой пассивный для себя доход. Знаете, я наткнулась на очень много разводняков, все пытаются обмануть, облапошить, забрать у вас ваши деньги, везде нужно что-то вкладывать». И, в конце концов, я все-таки нашла подходящий способ заработка для себя, которым хочу поделиться с вами. Но для начала я бы хотела, конечно же, я сегодня все вам покажу, расскажу, поэтому смотрите дальше, но для начала давайте я вам все-таки расскажу, как я пришла к этому виду заработка денег, поэтому смотрите дальше. Недавно на мою почту пришло письмо о новом роботе, который якобы зарабатывает в интернете. Чуть ли не по 50 тысяч рублей в сутки. И мне стало дико интересно, что это такое за что платят деньги. Вот данный сайт, как мы видим, нам обещает от 5 тысяч рублей в сутки на обработке банковских заявок. Но забегая наперед, я вам сразу скажу, что никаких денег вы не получите. Это полнейший лохотрон, который заберет у вас последние деньги. Я думаю, вы встречали такие сайты, что нужно оплатить то какой-то процент за работу робота, то потом какие-то комиссии за вывод, и потом вам пишут, что деньги отправлены. Но на самом деле вы ничего не получаете. Особенно интересно здесь построены отзывы. Вот только посмотрите, я пытаюсь добавить комментарий, но он даже не появляется. И самое главное, ни одной фамилии, имени, кто это сделал и как он хотя бы выглядит. То есть есть только техподдержка до которой ну просто не достучаться вывод здесь совершенно один друзья это сайты которые занимаются лохотроном к сожалению тот вид заработка который предлагаю вам я он абсолютно честен понятен я работаю так уже на протяжении четырех месяцев и что я вам скажу мне удалось заработать более 500 тысяч рублей за это время Поэтому сейчас давайте я переключусь на экран своего компьютера и покажу вам, как я зарабатываю на обычном прослушивании музыки. Так. На данном сервисе нет регистрации, так как попасть в него можно только по приглашению от других участников. Входим через мою почту. в мой личный кабинет как вы видите мой статус уже профессионал сейчас на балансе 18455 рублей у которых я заработала за три дня как вы видите за прослушивание каждого трека я получаю 50 рублей доступно 25 треков прослушано пока ноль Осталось 25. В меню также есть раздел «Плейлисты». Слушая их, я дополнительно увеличиваю свой доход. Сейчас возьмем калькулятор и подсчитаем. 25 треков я умножаю на 50. И получается, что от прослушивания обычной музыки я зарабатываю 1250 рублей. Но есть и плейлисты, с которых я умножаю свой доход. Сейчас давайте я начну с прослушивания обычной музыки. Давайте я поставлю видео на паузу, и после прослушивания всей музыки я продолжу. Прошло около полутора часов, и на моем балансе уже пять, то есть плюс 1250. Доступно сейчас 0, прослушано 25, и осталось 0. Баланс, как вы видите, мой пополнился, и теперь давайте я продолжу работу в разделе плейлисты. Плейлисты меломана для заработка на проекте. Здесь мы видим название плейлистов. Здесь уже количество треков. И, соответственно, заработок. Например, за прослушивание всего пяти треков плейлиста новинок вы получаете восемьдесят 281 рубль. То же самое и с поп-музыкой. Здесь уже 500 рублей за 7 треков. Теперь давайте почитаем мой заработок с данного раздела. с данного раздела, а ведь мы сюда плюсуем еще заработок с основного раздела 1275 рублей и получаем в итоге 5385 рублей мой итоговый заработок ежедневно. Давайте сейчас для примера возьмем плейлист с популярной музыкой с заработком 500 рублей. Кликаю «Начать» и попадаю в раздел воспроизведения плейлиста». Доступно 7 треков и осталось столько же. Кликаю «Воспроизвести» и начинается музыка. Ты слишком близко, я проиграла этот буй твоим глазам, но даже если я теперь в зоне риск. Чтобы не заставлять вас ждать 30 минут, я оставлю видео на паузу. Итак, баланс тем временем уже 20 205 рублей. Такие высокие деньги платят в первую очередь рекламодатели, реклама которых всегда находится ниже. А также деньги платят сами авторы, чтобы вы слушали и оценивали. Вот и весь секрет. А теперь самое время вывести заработанные деньги. Кликаю по кнопке «Вывести» и попадаю в раздел «Вывода средств с проекта». Доступно для вывода 20 205 рублей. Вывод средств на мою банковскую карту моментально. Обратите внимание, минимальная сумма для вывода – это всего 1 рубль. Теперь ввожу сумму и указываю реквизиты банковской карты. Кликаю «Заказать». Средства выведены. Теперь мой баланс 0. Надеюсь, вы теперь поняли, как быстро и просто можно работать с данным сервисом. Я думаю, что с ним справится как школьник, так и пенсионер. Вам не обязательно даже слушать музыку, не отходи от компьютера, ведь вы можете просто выключить звук и идти заниматься своими делами. Ничего переключать не нужно, все песни идут по порядку и без остановок. Теперь давайте зайдем в мой Сбербанк онлайн и посмотрим на мой баланс. Набираем логин, вводим пароль, теперь нажимаем «Войти». Сейчас мне должна прийти смс с кодом. Так, вводим код, подтвердить. Вот, открылся мой счет в Сбербанке, который никак не получится подделать. Вот я показываю вам сумму, которая у меня на счету, 569 800 рублей. Давайте зайдем на карту и посмотрим все мои действия. Так, опускаемся и видим поступление на сумму 20 205 рублей. Как вы видите, деньги пришли моментально, без каких-либо задержек. А самое главное, без какого-либо лохотрона. И дальше смотрите, идут мои предыдущие выплаты. Как вы видите, я не вывожу ежедневно, а больше предпочитаю выводить крупными суммами по 15-25 тысяч рублей. Интервал между выплатами составляет всего 3-4 дня. Друзья, я уверена, что каждый из вас может зарабатывать 4,5-6 тысяч рублей в день, и это без какого-либо лохотрона. И это просто слушая музыку. Вы выключаете звук или слушаете, это уже дело лично каждого, и идете заниматься своими делами. Со мной это сработало, я уверена, что и у вас все получится обязательно. Для наглядности сейчас еще продемонстрирую свой заработок. Я сейчас стараюсь переводить свой заработок в доллары. А на самом деле, ну правда, эта схема работает, я очень довольна, что открыла ее для себя.